Блин, один все-таки прибежал сюда. Их, наверное, даже двое, да, дв... друзья, они двое, блин, они сейчас... И всем привет, друзья, с вами я, Альмир. И, наверное, вы уже по названию ролика поняли, это продолжение того ролика. И, кстати, сразу попрошу, друзья, поставьте лайки и... Если ты еще не подписан, то подпишись на мой канал. Я же знаю, вот ты не подписан на мой канал. Просто возьми и подпишись. Для тебя это проще простого, а для меня безумно приятно. Ну что ж, друзья. А, кстати, я опять забыл, друзья. Так, короче, этот ролик не должно было выйти, но должен был. Но я хотел этот ролик записать на своем компе. Точнее, на своем ноутбуке. И как на зло, друзья, у меня это не получилось. Знаете почему? Потому что как на зло... <смех> вот, а еще раз скажу, друзья. Э, сломался этот блок питания ноутбука. Вот поэтому я опять снимаю на этом фиговом телефоне. Ну что ж, друзья, приступим. Уже вот наступает закат. Ну что ж, запись идет. Ну что ж, друзья, давайте сперва поспим там. Немножко. И как в том видео, друзья, я говорил, будем убивать, так сказать, или... Ну, как сказать. Короче, будем... Ну, будем убивать всех этих, этих мардеров И будем украшать наши деревню жителей. А если не успеем, то в следующем ролике. Так. Ну что ж, выйдем отсюда вот так вот осторожненько. И, кстати, за кадром, друзья, я сразу тут приготовил для себя, чтобы покушать лосося. Вот. И, кстати, вы тоже должны поставить лосося. Так, все съели от хватит. Так, теперь берем на руки железный меч и, на всякий случай, еду. Да, еда нам пригодится, друзья. Ну что ж, погнали. Они, наверное, вон там вот они были, точнее, находились. Вы, наконец, набрали эти 10 лайков. Наверное, вам было нетрудно. Ну что ж, погнали. Так, да-да, вон они, друзья. Точнее, их щучилы, так сказать. Так, аккуратненько подходим, друзья, так. И вот один из них, кто куда-то провалился. Теперь быстренько убьем его. Привет. А, нифига себе, это было так легко. Я не ожидал. Так, блин, сейчас надо покопать вот тут. Блин, как бы это мне сделать? А, наверное, вот так вот, вот, вот, вот, вот, вот. И надо, друзья. Так, мы вышли. Так, обратно сюда я не поставлю. Если еще раз порвались, то не выберусь. Так. Где это все мордеры, блин? Разбойники. А вот их вождь, друзья. Если вы видите. Давайте, кстати, убьем их. Их вождь, так сказать. Короче, пофиг, друзья, пошли их убивать всех, блин. Так, привет, привет, привет, блин, блин, не убивай меня, блин. Друзья, сейчас они меня убьют, нафига они меня сейчас убьют. Так, быстро, быстро, быстро уходим. Наверное, они там бегут. Да, друзья, они бегут, блин. Пошли, пошли, пошли. Бежать, бежать, бежать, блин, бежать. Оба, так, где они там? Блин, один все-таки прибежал сюда. Их, наверное, даже двое, да, дв... друзья, они двое, блин, они сейчас грохнут. Да, они меня убили. Ну что ж, друзья, это не беда, как говорится. Пошли обратно то же место. Так вот, друзья, я друзья, уже прибежал, там, бог даже, у него даже выпала арбалет капец. Так, давайте убьем его быстренько. Блин, опасен. Легкотня, друзья. Но первого было так-то непросто. Блин, этот арбалет уже полностью разрушен. Хотя изначально на не неразрушимость один. почему так, я не понимаю. Так, быстренько относим все вещи. Наш, так сказать, Кануру. Короче, мы в этом деревне, друзья, пока что бомжи. Но скоро будем жить в каком-то доме. Так, давайте относим все вещи блин крипер ах блин блин откуда он появился я даже не понял быстренько хотел переключить из так сказать из паузы у меня не получился точнее хотел убрать паузу но все-таки это взорвался так. Фу, хотя бы не взорвались мои вещи друзья если бы они взорвались то было бы капец так, давайте быстренько относим вещи. Так, вот, положим сюда. И обратно погнали, друзья, их убивать. Так, друзья, мы почти уже пришли. Блин, житель, что ты тут делаешь? Не иди туда, не иди. Если, если ты по, то позовешь... Точнее, друзья, если он позовет Рейд, то в нашу деревню придет конец. Так, ну что ж. Вот их вождь, друзья, надо его убить. И потом осваивать всех этих голем. Они их держат на за заперте. Так, давай, давай, давай, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, черт Так. Бежим, бежим, друзья. Так, где? Так, иди сюда. Так, сейчас я ее сейчас убью. Умри, умри. здесь Так, все, друзья, я его убил. Так, нам немножко надо хилиться. Так, друзья, знаете, что я сейчас переключу на... Точнее, уберу разделить элемент управления, потому что мне как-то нелегко сражаться с этим прицелом. Так. Теперь, наверное, будет еще легче. Где вождь, блин? Так, вон там один еще ходит. Так, мой голос опять просел, друзья. <coughs> Простите, так. Ну-ка, ты... Поганец, так. Не убивай меня, не убивай меня, говорю, блядь. Умри. Так, друзья, я его убил. Так. Вот их вош, друзья, сейчас я тоже его грохну. Чтобы не было рейда. Привет, ты даже мне не трогаешь, да? Так, блин, блин, блин, джиди. Так, где... У... Блин, друзья, я опять Умер Было убийца стрела, говорится Все за чушь Так, друзья, бежим в то же место Так вот, друзья Я почти пришел и начался этот Чертовый дождь Так, будет сейчас Сильно лагать мой Майнкрафт Наверное, я сейчас, друзья Я его выключу с помощью магии Монтажа так, стрела. Блин, пошел нафиг, пошел нафиг. Да, блин. Эти мордеры не заколебали, друзья. Так. А, блин, откуда ты упал, блин? Умри. Да я сам погиб. Что за фигня? Ну что ж, друзья, как вы видите, дождь прекратился, и мой Майнкрафт хорошо работает, начал. Так. Опа, а ну, где он? Где он? Где он? Ну где он? Иди сюда, иди сюда. Поганец, блин, мухомор. Так, убил я его, друзья. Так. Сейчас грохнем этого старшину, друзья. Так, где-то он тут ходил, походу. Да, вон он, друзья. И возьмем флажок. Интересно, он выпадет. А, шо это такое? Трудные замедления? за не... Нифига себе! 99 секунд капец друзья ну что наверное сейчас меня не будут трогать они а другой друзья я... я их не могу ударять друзья погнали отсюда обратно. Ооо! зачем я вообще этого вождя убит не понимаю ну что то ли возвращаем на... на нашу деревню ну что ж, друзья, как говорится, я прибыл на точку назначения. Ах, ты поганец, они пришли за мной. Так, иди отсюда, иди отсюда. Да мне как как бы пофигу. Ты быстренько выспимся этот. И убьем этих всех. Блин, я бы сказал, друзья, но нельзя говорить в Ютубе такие слова. Так. Так, так, так. Сейчас их убьем, друзья, если я возьму свой меч так волну так эй лошара не убивай меня блин так я его убил о нифига себе, этот у него арбалет блин, заряженный заряженный и почти не сломанный друзья блин блин да капец друзья как это так происходит почему я их и не могу убивать Блин, этот автоприджоп не заколебал друзья так, сейчас быстро убьем его. Где то мой меч? Если, конечно, я смогу подойти к нему, блин. Б как он быстро стреляет, друзья, я... Так, иди, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Так, друзья, я его убил. Я его убил. Это было очень сложно, друзья. Я бы хотел, друзья, обокрась всех этих... Ох, тут даже зомби ходит. Обокрась их, это логово. Так, зомби иди отсюда, так. Нифига себе, шлем выпал. Как же мне везет, друзья. Интересно, там записывается вообще. Да, хорошо записывается-то. Так. Сейчас откладем все наши вещи в тот сундук, как бы. Так, сюда, блин, вообще мне яблоко не нужно пока что. И теперь скрестим вот эти все, а, точнее, арбалеты получится один арбалет. Хороший. Нифига себе, там опять выпал, друзья. Ну, это же просто капец. Так, посиненный. А, блин, друзья, если я сейчас с помощью незачаренной и изощаренной сделаю, то получится незачаренный арбалет. Так, мне так не надо, друзья. Это засунем сюда и возьмем наши стрелы, наверное. Хотя нет, они долго заряжаются, друзья. А, кстати... Надо взять И положить И так далее Я нуб, походу, друзья, блин Я не хочу быть нубом Я уже тут много раз умер За, за мои друзья старания Вы должны просто поставить лайки И Расхреначить, так сказать, кнопку подписаться Что он горел Серым светом Если не веришь, то Попробуй это сделать Вон там наверху должен быть там сундук большой. И наш эффект закончился, друзья. Хорошо. Еще там ходит крипер, блин. Зачем он там ходит, блин, не понимаю. Что за фигня? Так, мардер, иди сюда, мардер, мардер. Иди сюда, камни, камни, камни. Не, блин. На расстоянии расстояни нельзя, блин. Где он, блин? Блин, друзья. Майнкрафт лагает. Хороша, блин. Блин, друзья, я не смог взять свои вещи, потому что вот мартер блин ходит за мной и стреляет в меня. Ооо. Наверное, сейчас опять солез, блин. Да, блин, он там охраняет мои вещи. Что за фигня? Они походу меня окружили, друзья. Короче, друзья, наверное, я буду в этом заканчивать. Продолжу на следующем, так сказать, серии. Это была рубрика Обычное выживание в обычном Майнкрафте, друзья Ну что ж, всем пока Этот житель, блин, какой-то Я сказал житель, друзья, что за фигня Ну что ж, всем пока, друзья